Всем привет, друзья! Вы на канале Дядя Ваня Лиф. Это экстренное видео, максимальный э, репост, максимальный актив под этим видеороликом. Давайте сделаем так, чтобы разработчики услышали наши с вами молитвы. Сейчас скажу почему. А много кто сейчас э, задает вопросов под моим видеороликом. Паб Мобайл Банк, как разбанить аккаунт. Э, и даже не то, чтобы вопросов, они здесь возмущаются, что стреляли... По челу, по ногам. И вдруг прилетел на бан на аккаунте. Было много денег. И, э, ребят, я думал это все, ну, такое, типа, неважно, неважно, неважно. Но когда на моем видеоролике за сутки полторы тысячи просмотров налетело. И все люди пишут, меня забанили за то, что стрелял в пятки. Тем более у меня аккаунт донатный. Помогите. Э, я тоже стрелял в пятки. И меня банили за это на 10 лет. Э, меня забанили вообще здесь целая поэма. Так, блин, придется теперь молиться, чтобы разбанили. Все пытаются всеми способами разблокировать свои аккаунты. Ребятки, я хочу сказать так, что ситуация такая. Первое, если вы видите это видео и... Услышьте, не провоцируйтесь ни в коем случае на просьбы ваших друзей, на просьбы оппонентов и еще кого-то, либо стрелять во, по ногам им, да, не стреляйте никому по ногам, потому что, как э, рассуждать из этого видеоролика, да, чел стрелял из М416 200 раз, урон не проходил, и когда я выстрелил 200 раз в ногу, то ему прилетел бан на 10 лет. Не испытывайте судьбу, не проверяйте. Просто услышьте меня. Максимальный репост, максимальный актив. Давайте устроим под этим видеороликом все, кого забанили. Давайте также писать под этот видеоролик. Прям, ну, устроим здесь дебош. В надежде, что разработчики увидят. Я, естественно, как контент-мейкер PUBG Mobile Russia, эту тематику также закидываю в Discord сервер, в ВК группу. Все будем над этой тематикой работать. От вас требуется максимальный актив под этим видеороликом прожимаем лайки если вдруг вам это видео не понравилось прожимайте дизлайки а разбанить аккаунты вероятнее всего сможем только в том случае если будем писать комментарии уже под этим видеороликом и писать айдишки меня забанили на 10 лет за стрельбу в ноги айди меня забанили за стрельбу на 10 лет по пяткам айдишку, пишите свои никнеймы, я не знаю, давайте максимально-максимально устроим, кипишу наведем, чтобы разработчики Pub Mobile услышали, потому что если мы будем молчать, то, ну, естественно, что ничего не произойдет, понимаете, когда-нибудь может быть этот баг пройдет, и все урегулируется. Все, не будем тянуть над этим видеороликом, лайк, комментарий, не забывай, актив, актив и еще раз, актив, можем вместе преодолеть, надеюсь, в скором времени.